снова Дики, давай так. только ну, уже закончили всё, уже проблемы ахи какие мне здесь у удивительные цацки так вы как я понимаю к вами Это поголовые создания верно да, я наслышана про вас. Что ж, у меня появился план. Я заберу еще пару камней, чудес. Дейзи, ликуй! Эти, елки-палки. Я, просл... я прослушала этого мистера бага... Багабука. Его... Я... я его прослушала и услышала. От Адриана я услышала паручку вещей. Вот так да. вот. То, что есть какие-то скрытые силы. И я услышала, что да, есть сила. Я могу. Да, ведь что-то делать какого-нибудь человека. Мне нужно Помните, найти Адриана. Так. опасно здесь находиться, поэтому идите там по домам, моя. я пока разберу ситуацию. Да, так. А. так, достанем. Здравствуйте, я новая супергероиня в и я... Идите, Адриана. Пока его буду искать, я подумаю. Кто там? Пигела. Какая Ладно, у тебя проблемы, наверное. Иди. Свинья зашла... туда. Вот если я сейчас пойду смотреть, и вы меня обманете. Так. И чё? Где кто? Я понял. И куда она исчезла? Честно, никого нету. Так у меня по камере, так у меня вот это на будет спятать. Так, всё, хватит придуриваться. Не смешно. Так, все. Ты потом И... смени когда П потеряешь еще больше. Так. Так, здесь никого. Ладно, все, надо идти. Идем, идем, идем. Так все, надо. Может быть проследить за ней. Да, спи. Так, давай, давай, давай, Сейчас заберу талисманы, и что у него еще там куртки есть? Такс. Ладно, все, он еще придет. Нельзя, чтобы он меня такое Все, Спрячемся здесь. Всё. Что произошло? Ничего не помню. Ладно. Что то забрала? Ладно, пойду дальше. Пойду дальше. Так, надо обратиться к. На привет, бред. мои дорогие лесята. С вами я, Лайнеруси. Я Тяньеса сниму, как я соберусь бринин, талисманы бринин, всех бринин. своих ладно. героев города. Лей, Такс, ну ладно. Так. Бизи, mm. перестань ликовать. Молодец, Дейзи. Что Бриллин. я забрала? Я не успела забрать главный талисман, ну ладно. Ой, давай Мне давай, с другом. Господи. Рикс, дай лапу. Приветики. Некогда как объяснять. Сразу а, здесь, сходу. Быстрей. Мне оба нужны. Вон там, Лиза Вон Лиза. Так. Вот Сюда. А теперь... Мираж! Какой мираж? Какой мираж? На... Что, это за Что за... Что за... М... что за новый костюм? Ч, да. мы справились, да? Нет я. Ли... Ну, как она использует костюм? Могу использовать силы сколько хочу, ведь я взрослый владелец. Да. Могу использовать свои силы, сколько я хочу. У меня есть идея. Пока справимся с этим миражем. Потому что он слишком. Справляемся. Я сейчас справ... создам столько. А Слишком их хорошо. много. Они идут всей Банды толпой. Достаточно. Что да, за они армия? Очень с... Они очень мощные. А, давайте, да, очень мощные. Очень слабые, поэтому... И это поэтому хватит. Давайте, давайте, давайте их. Это всего лишь-то Мираж. <связать> так, все, это шла от своего Миража. Еще, э, так, Где она? еще один. Мираж! И как, и как она, и как она вот это... Где и она? она? Тикают, тикают, тикают, тикают, тикают. Мне нужно срочно перезарядить камень чудес. Куда она ушла? Рикс, Я ее где-то слышу. Дай лапу. Сейчас я включу геолокацию. Она у нас встроена в костюмы. Что за геолокация тупая? Ну, так, она где-то, она где-то вон там шанс нет она где-то штам так сейчас мы узнаем куда это тут она ушла мираж я ее слышу что чего это а Жарочка? Жарочка. Да. Вот, геолокация меня не подвела. Не зря встроили. Теперь кошарчик, отдай а свой талисман. Так вот. Ай-яй-яй. Не попала, правда? А -а -а -а. Без, э -а, моего Я могу еще, мне еще раз применить мираж. Нажмем тебя, мы. Мираж! А чё? не был бы мне этот талисман, я бы... Трикс, теперь Где она? Вот. Не знаю. Пора принять геолокацию. новый вейс, а, Три... Но, Три... Но, Она, она где-то здесь. А, Геолокация показывает где-то в доме. Вот он! Панциарь. Панциарь. Да. Это что, правда, что ли? Панциарь. Главное... Я бы, я бы сказала, это завичка. Хоть Друга. вы еще их, мистер Бах, хоть ты их еще и хранитель, ну или кто там хранитель, неважно. Но, я... Но теперь я их хозяин. Надолго. На всю Друга жизнь, не переживай. Да. Боже, Твой конец долго, будет близок. Котик, не хочешь катаклизм применить? Нет. Нет. Не хочу. Опа. Ну и что ты мне сделаешь? Я Нет, не хочу, использую. Вот она и попалась. Держите ее, не спускайте. Ты моя рабыня, слышишь меня? Бит, нельзя создание Время Не ли... Калки, она Вреда не может. Калки, она ничего не может, она не покормленная. А ну, она покормленная. Нет, мы смотрели, она не покормлена. Вот, покормленная. Ну видишь, она очень ослабла из-за твоих слишком часто. Калки, ты тупоголовое создание. Перемещаем их. Нет. Не слушай. Нет. А ты, боящий, ты пустите, не создание? Говори, бояж. Нет, она не будет. Нет, она не будет. Я являюсь не хранителем, ножка только хоть. здесь... У кого ж тут кто-то хранитель? А ну тогда но я хранителем была... Нет, не была. А ты А ты А была ты, у меня? А остави... И тут, а, дедня... а нет. Да? Да. Ой, давай. Так, ну, что сейчас. там надо говорить? Вот. Так, сейчас... А там, вот, вот, вот, это это легче. Так, там, так типа, там, смотрите. Там, а, значит, а, так, что так можно объединять? Да, можно просто... Бонк! Бонк! там что-то слияние. Че, не получается, Бонк! Бонк! Бонк! Бонк! Да, ты что, пряшь, что Ладно, я просто подожду. Слия. Ну, виды тебе не получится стать могучей. А нет, слияла. Она слияла Ле... его. Ладно. Дышать, трудно. Давай слияй дальше. Давай калки слияй, давай. Скажи, калки слияй, давай. На дорожку похожей, да? Выходи. У меня есть идея, как можно ее поймать. Я хочу, она... У меня есть идея, как мы ее зажмем. Вы меня слышите? У меня есть идея, как мы ее зажмем. Ты дура. Так, если я использую этот талисман... Павел, бросайся! Калки, привет. Mm -hmm. Ты наш спаситель. Калки пока знаю? он не знает, то, что ты здесь. Что на... Калки у меня в коробочке да. Что за ложь? Да, она вот Да, э? да. Mm -hmm. Калки, ты поможешь нам. Перенеси ее, Я тебе скину координаты. Ты ее туда перенеси. Ты не, перенеси. не знаешь, координаты. На, на координаты. Ну что за Перенеси её на координаты. Сейчас я тебе скину. Забыл. Жала! Что ты меня чешешь? Чекай, за калка тупая? Калки, ты дура? Калки! На кваме нельзя использовать это силу, это поэтому сила. калки перенесешь, когда я скажу. Не, ну выдите, выдаст он, когда... Сейчас я готов... Сейчас я готов... Супер Слушай, кауки сейчас тебе вот такие... Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Кауки. Слушай, бедные калки. Хватит да, <связь> Калки переноси. Сонарись, привет. Ха-ха-ха. Привет. Что за тупость? Да. А что, а силы не пищу, работает? Шахт да. шахт скажи, что, да. что вот это, калки не Теперь ну мы поговорим с тобой. Ничего с тобой говорить не будем. До свидания. я... у меня папа шахтер. Да-да. Дайте. К... Что Ну ты добиваешься? Смотри. Ой. Не, не причиняет боль. Ну ты? так ладно, хорошо, побудь Дай. там. Побудь. Да, побуду там. Побудь. Кто-то детрансформировался. Ну, узнал ну, ты мою личность. Поку, меня заберешь. Все, ничего нельзя. Как <свят> я заберу? Ты меня держишь плену! я засняла тебя на камеру! Все, ничего нельзя. Я засняла тебя на камеру, ты меня держишь плену! тебя в <свят> плену <стык, строго, свят> Эх, пора! Не, на, пока На, поголовите! У Сейчас тебе дам этой киркой, и ты уснешь. У меня тоже кирка! У меня защитный костюм! На! То, что, то, что О, уснула дурочка Так, дурочка уснула Ну и обшарим ее Так, опа Давай-ка сюда мне шкатулочку Давай-ка мне тут сюда Так, это забираем М -м -м. Бак, вот Тут. Где? Да я тут ее поймал вот С поличным М -м. И шкатулка Так, все у меня Пусть просыпается, и мы ее выведем с города. Калки! Алло, перенеси нас. Так, вот она, воровка. Мне э, надо детрансформировать. Вот Чудесный калки, мистер вот это Бак. Калки, можешь не бояться? Будете. Будет э, вот это... вам... извини кушать Она уснула. Будете ее. Вставайся, давай. Подожди, подожди, подожди, подожди. Я звонок именно будильник. хочу Тин тири тин тири тири тири тири а, помогите! Я не знаю кто, кто ты такой? Так. Меня, мистер да, делал, что Видишь, да, это да. телефон. Да, да. Это телефон такого человека, который живет в Лайла, воду, пойдем, я тебя провожу на поезд. Вот скоро. Вообще, Вы... Помогите, Вы скоро поезд. Трон... Да, поезд. <сос> давай. Нет, там не поезд. Иди на маршрутки, там прокатись. пойдем, Я тебя провожу. Вот я ничего не помню, Мне, мистер Бак 33 тысячи раз удалил ну, по голове. Слуш слушай, давай. Хамки. Слушай, хамки. Вообще, я, я, а ты все встречайте. А ты на халки а на не наговаривай. Ладно, халки, вот, перенеси ее. Mm -hmm. Я сейчас... Ну чё, <свист> на... А, ну да. Давайте, без злодея перенеси ее, и будет конец. Ура. Я так <свист> не Супер шанс. А так злодея не было. Какой супер шанс? Ну, избавить вот это, типа... Лайла, давай, давай, давай, давай, пусть, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Пусть давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, до свидания. <связывания> больше не возвращайся. У <связывания> меня так что-то голова болит. <связывания> что, голова это, что это за коробочки? коробочки? Что это за коробочки? Что у меня так голова болит? Пока не, ката не уже случилась катастрофа. Поэтому Калки чудесный. В смысле катастрофа? Что ли использовала? Так, все, пойдем. Катастрофа. Вот, Калки используют свои <связывания> силы. Но я <связывания> уже все исправил. Да, О, вы заметили, Стои приехал с... Лука. Эфи -эфи Привет, Луку. О, да. лу -у -у. Мы что только заметили? Да, да я вообще не mm. понял. ха ха Палки, тебя надо, иди хранитель, иди хранитель. Так, что эти за бездари? Ладно. елки Ёлки-палки. Два-то он не забрал бездарь, я проникнула. Почему Талисманы, талисманы. шейнуру? Почти он они не знают, что я, они мои Теперь мои рабы. Я знаю про скрытые силы талисмана Павлина. Да, вроде бы все талисманы у меня. А точно все талисманы, ну типа Павлинка там есть. Держи. Открой мне дверь. Открыть двери. О, так. Ко э, привет, Вайперион. Грусти. Пойдём. Ой, господи, Орк, я тебя обожаю. А, Вайперион, талисман себе оставь. ну и так у тебя был, поэтому... Так, Давай. Ох, ну хоть вернул все талисманы. Пойду-ка я соберу. Смотрю, все ли не все. Самое классное, мы забрали талисман. Здравствуйте, мне там Кадриану поговорить. Так. Самое главное, то, что мы забрали талисман брашника и павлина. Ох, Ну, забирать я пока не буду. У людей. Самое главное, мы это сделали. Так, этот надо с собой всегда носить. Потому Он что... Думал, отправиться на рыбалку. Надо Раньше отдать идти? потом. Будет потом отдать. Стоп. А где талисман бабочки? Повли... А, понятно. Мы снова, я снова потерял талисманы. Бражника и Павлина. Понятно. Прекрасно. Значит, с бражником и Павлином мы еще не закончили. Ладно, плохие новости. Адриан. Адриан. О, да, привет. Что, как дела? Да так пойдет. как пойдет. Что я слышал, с Бражниками по мы разобрались? Да нет. Смыслию, я слышал на новостям это был криз Да. Ну, ну мистер Баг снова потерял два талисмана. Мистер Баг бесполезный. А ты был, мистер Багом, чем Итак, этот это упорыл, мистер, мистер Бак. Недавно Мистер Бак потерял камень чудес. Повлия. И понимаешь, Мистер Бак бедную да, Лайлу избивает. Будьте типа, все Она загрузила ролик, где типа там а, Мистер Бак взял ее, будто пещеру, он как и начал киркушки стучать. Это ролик залетел там, этот ролик там, миллиона три вроде просмотров набрал. Это весь наш город, понимаешь? А -а -а -а. Знаешь, она Адрян, украла ты выйдешь? у меня... Да-да-да. Она украла у меня этот шкатул. Лайла! Да. Ну, мы, вер... мы Баникса, вернулись. Миссия Бакса. Не... Погоди. Спасибо, -то тоже украли. Я не знаю, кто. Лайла знает то, что ты держишь у себя компьютер. Мы все исправим. А когда найдете Банникса Банникс, где? Ты знаешь? Нет. Я не знаю, где мы. Есть, есть идея. Mm. Скажи, пожалуйста, ты, чтобы не закрывали на ру? Нет. У меня есть альсомонзайчика. зайчика. Вас... А, кстати, вот что я пришел. Вот я сейчас пойду исправлю, и я уезжаю там учиться. Поэтому я не будет, так, что присмотри за моим Сашей. Хорошо. Давайте исправляй. Все. А я пойду гулять. Всегда, вот как всегда, все время. А, да, калки. Ты где? <свят> так, -с. а что же? Поспи, мой дорогой друг. Ладненько. Ага. Пойду-выйду. Погуляю. Ничего. Свежим воздухом. Привет. Что ты такой странный? А, что странного? Просто рады жизни. Понимаешь? Ты Олег. С чего это? Я Олег. А если я тебя ущипну? Ну щипи. Ай! Что так больно? Нет, ты не Олег. Она сюда. Кем я могу быть? Иди отсюда. Ты исправил? Да, конечно. Все, и спать. Странно, он какой-то. Интересно. Что? Ну, лучше к нему сейчас не попадается. <гас> да. Калким. убью. Надо. потому что я не знаю что он и конкретно должен этот был парь, парень паренек украть так что пойду-ка я гулять да нет талисмана нуру Нурю, подними мистер пак снова потерял О, <с <с Да, ладно, калки пройтся. Жители, жители, жители этого прекрасного города. И да, я да. Хризалис. И с этого да, момента да, я не да, да, успокоюсь, да, пока. пока не заберешь сережки Леди Баг и кольцо Кота Нуара. А Знаете, воплошь... это uh, утонченный факт. Леди Баг и Я их объединю, загадаю желание. У меня вопрос, что это летающая лошадь. Ладно. Который на крыше дома. своего парень. Ой. На крыше. Который превратился в мотылек. Ничего, ничего. Ладно, с этого момента я новый. И меня зовут Хризалис. Ну, давите меня так. До и до я свидания. не успокоюсь. Я буду вселять Акуму каждый день. До пока свидания, не доберу ваши Кризантема. камни чудес. А те, кто не будет слышаться, будут отправляться в комплекс благодаря мне. Вас... разобраться с тобой. О,